Пишет, нет. Привет, мисс Потс. Если найдешь эту запись, прими это спокойно. Конец, это часть пути. К слову сказать, дрейфовать в космосе без единого шанса на спасение веселее, чем я ожидал. Еда и вода закончились четыре дня назад. Кислорода часов на 10. И знаешь... Когда я засну, мне приснишься ты, только ты. Марвел представляет. Тана сделал ровно то, что грозился. Истребил 50% всех живых существ. Мы понесли потери, тяжелые. Потеряли друзей и родных. Потеряли часть себя. Но впереди главный бой. У нас получится, Стив. Естественно. И новые исхода я себе не прощу. Престительный финал. Эй, есть дома кто? Это Скотт Лэнг. Помните, пару лет назад в аэропорту в Германии я гигантом был. Это старая запись. Человек-муравей. Вспомнили? Такое не забыть. Он у входа. Надо поговорить. Откройте, может.